Всем привет, с вами Чин 3 coin и сегодня мы поговорим о торговой стратегии. Мы зайдем на первый попавшийся сайт, рассмотрим торговую стратегию того автора и рассмотрим торговую стратегию мою. Также я покажу как а, вам построить свою собственную торговую стратегию, да и в принципе в общем поговорим о торговой стратегии. На днях у меня был день рождения, сейчас пару ставочек кину. В 6 утра, а завтра проспишь полдня, ну короче. Вся твоя днюха это ну просто день мимо. Но кольцо прикольное. Все давайте. Пятница или суббота. Не было Похуй. Та шо дед за тебя, собственно? За чентре? За будущее. Вот. В общем, оно прошло однотипно. Целый день я спал, потом погулял и пришел дальше работать. Соглашусь с некоторыми людьми, что раньше видосы начинались как-то интереснее. Там было, там вид и так далее. Скоро все это вернется. Скоро я обратно поеду в Карпаты, потому что там я чувствую себя вообще другим человеком, нежели здесь. Я заберу с собой весь свой ком, всю аппаратуру, короче, видосы будут на уровне, поэтому ждите. А мы... Погнали к торговой стратегии, ебать! Итак, в гугле я написал торговую стратегию. У меня а, первое в поиске это торговая стратегия. Система это, говоря просто и практично. План действий для получения. Бла-бла-бла-бла-бла. Короче, первые две ссылки у меня не открываются. Только открываются с .com. Ну и банана. Вот, поэтому откроем левую какую-то ссылку вот и посмотрим торговые стратегии здесь все это левое нас в принципе не интересует. метод Мартингейла, гейла торговли фьючерсами торговли сезон отчетов бэктестинг опционы короче на новостях на фондовом рынке на пробой скальпинг стратегия торговли в канале короче нас интересует стратегия для внутридневного трейдинга время чтения 6 минут Первое правило касается выбора инструмента. Независимо от рынка, фондовый форекс, срочный инструмент должен иметь высокую ликвидность и волатильность. Ликвидность инструмента позволит открыть и закрыть сделку по цене, заявленной трейдером, то есть с тобой. Нихуя не понял. Ну, очень интересно. Второе правило – это минимальный спред. Третье правило – учет торговых издержек торговля акциями внутри короче это нас сейчас торговать по плану это один из самых главных принципов успешной торговли перед началом дня трейдер должен иметь четкие отъебись седьмое правило дисциплина трейдер обязан твердо придерживаться всех перечисленных принцип и правил я скажу что это по факту вода но кроме первого и правила перейдем уже к моей торговой стратегии я расскажу что да как а я еще забыл что здесь ниже что то есть короче я так понял это по теханализу что-то там какие-то треугольники линии блять короче непонятно это пробои какие-то короче индикаторы скальперы короче по smart money здесь у нас ничего нет поэтому про smart money кто, как не я, вам расскажет. Ну, maybe еще кто-то, но я тоже расскажу, ебать, что я лох чешу. Я вот писал в Ютубе, писал в Ютубе торговая стратегия. И первые пару видосов показывают блядь, нам скальпинг 1 минута, Определяешь, жди, входи, что это? Секреты лучшей торговой стратегии Алексей Громов, блядь, 4 стратегии вход, что это? Принял... Что такое? Кто это? Короче, шляпа полнейшая Нихуя в ютубе нет, поэтому я вам Расскажу, что да как На самом деле я не придумал, что вставить На фон, поэтому я вставлю то, как Я торгую, как ищу ситуации А на фоне буду рассказывать О торговой системе Вы же не против? Не против, погнали Начнем с того, что Такое торговая стратегия Торговая стратегия это правило, которые Вы должны выполнять каждый раз, когда Открываете сделку небрежении этих правил можно назвать Некомпетентность трейдера Трейдеры склонны рационализировать отступление от торговой системы, оправдывать непродуманные действия, объяснять необходимостью запредельный риск. Пожадничал, хотел заработать больше. Подался азарту, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Испугался, проявил осторожность. Прыгнул уходящий поезд, пытался не упустить свой шанс и так далее. Проблема отрицается, либо полностью, либо масштабы ее существенно преуменьшаются. В основе отрицания лежит самообман. Но может быть и хуже. Мозг способен включить механизм дальнейшего отрицания, уже в виде вытеснения. Это психологическая защита и очень много людей себя этим утешают, хотя все идет по пизде. Но ладно, сначала я расскажу о своей торговой стратегии. Дальше помогу разобраться вам и построить свою. Выделим три правила. Первое правило это риск менеджмент и мани менеджмент. Второе правило это сами риски и третье правило это риск реварк, тейки и стопы. Я работаю всегда уверенно, то есть если я вижу вход в сделку, я вхожу, если не вижу, я его и не ищу. Я вхожу с холодной головой и без каких-либо сомнений. Я всегда делаю перерывы между торговлей. В основном это выходные, суббота, воскресенье. А днем между Лондоном, Нью-Йорком и Азией сессиями. Стопы это один из важных факторов торговли. Без стопов... Вот, вот, Я не торгую новости. Ни желтые, ни оранжевые, ни красные. Очень редкий тренд. Твой кент. Всегда торгую по тренду. Редкие отклонения для условий контртренда. Риск на трейд не больше 0,6. В день не больше 2. Я ставлю себе цели на неделю и на месяц. Будь это 5%, 10%, 20%, 100% и так далее. Ну 100% это уже бред. Когда я достигаю цель э, в 20% за месяц, например, я уменьшаю риск вдвое. То есть у меня был риск 0,6, стал 0,3 на трейд и 1 на день. Я соблюдаю высокий риск ревард, это не меньше трех ни в коем случае. Я вхожу только с ЛТФ, потому что это увеличивает а, мой потенциальный риск ревард и уменьшает мой стоп. Итак, вернемся к построению вашей торговой стратегии. Первое, вам нужно определиться с риск менеджментом и мани менеджментом. Давайте начнем с того, что вы должны определиться, насколько вы будете входить в сделку от депозита. Будто это 10%, 5%, 3%, 1% и так далее Когда вы определитесь с суммой Тогда вы можете приступать к риск менеджменту Риск менеджмент влияет на то Сколько вы будете терять по стопу Например, Вам нужно выбрать риск от 2% 0.1 например то есть два процента депозита вы теряете либо же 1 процента депозитов сделки не в зависимости от маржи вы должны терять не больше а там какого-то процента который вы себе поставите вот второе это риск ревард теки и стопы то есть вы должны выбирать сделку так чтобы подтягивать не стоп по риску а на условия, то есть если у вас есть свип, вы ставите топ за свип, вот, чтобы это не превышало риска. Тейк вы ставите на первый таргет, на первую цель, там на первое снятие ликвидности до ближайшего противоположного ордер блока, до какой-то манипуляции и так далее, то есть тейк мы ставим сначала на первую цель. Если мы видим, что цена идет очень активно, в нашу сторону мы передвигаем тейк либо выше, либо же если мы видим, что цена не доходит до тейка, мы его уменьшаем, либо же закрываем по рынку. Также вам нужно определиться с тем, какую сессию вы будете торговать. Либо же если вы там спите полдня, вы можете посыпаться в 15.00 и идти торговать Нью-Йорк до 18.00 18 и сама сессия до 23.00. То есть вы определились, какую сессию вы будете торговать, которая вам удобна, в которой вы себя чувствуете комфортно и так далее. Если же вы с каждым разом пополняете баланс и у вас баланс увеличивается, то советую держать вам фикс. Это там 5% в неделю, там 10% в месяц. Это в принципе очень хороший показатель. У меня 15% в месяц и... 3, 5, 8 в неделю у меня получается всегда по-разному. И когда вы преодолеваете цель, уменьшайте риск. Это я вам говорю, потому что это очень сильно спасает, если вы там отторговали неделю в плюс, а на следующей неделе новости и какой-то пиздец творится. Поэтому очень важно уменьшать риск. Насчет торговли в новости я могу сказать лишь то, что это... В большинстве случаев просто казино. И вам нужно либо же, если сделка открыта, переводить ее в безубыток за 10 минут до новостей. Если вы хотите открыть сделку, то лучше ее не открывать. И переждать буквально 10-15 минут после новостей. На этом всем спасибо. С вами был Чин Трикоин. Подписывайтесь на канал, на паблик. Ставьте лайки. Короче, заебался повторять в каждом видосе. Вы что, тупые? Вы же не тупые, ебать. Все сами поймете, все сами нажмете колокольчик еще есть прикиньте только узнал что колокольчик есть и в колокольчик хуярте тупо ах блять вот так нахуй все всем пока